Гибкий человек, гибкий не он. Что еще гибкого вы знаете? Напишите в комментариях. Готов поспорить, что никто из вас наверняка не указывал гибкий велосипед. И как оказывается, очень даже зря. Какие-то умельцы смогли построить велик из. А вот знаете, фиг пойми, из чего они вообще его сделали. Тем не менее транспорт смотрится супер круто и в то же время ни капли не уступает остальным моделям. Его даже удобно перевозить в том же багажнике из-за особенного строения. Взяли, сложили и все. Все четко и легко. Плюс этот велосипед отлично стоит на дороге и не уступает своим аналогам по езде. Он четко проезжает все кочки, его не заносит в сторону, и провалиться или сломаться он тоже не может. Не переживайте. Прокатились бы на таком? Я бы точно хотел попробовать. Электромобили Тесла, несомненно, самые популярные в своем сегменте. Поэтому неудивительно, что иногда их превращают в невероятные экземпляры, оставляя при этом оригинальные электрические силовые установки. Так, группа умельцев решила заменить колеса у Model 3 на гусеницы и превратить электромобиль в танк. Получился у них эдакий шеститонный электрический вездеход. Работали над автомобилем специалисты в течение четырех недель. Большая часть времени была потрачена на создание гигантских гусениц с одной и трехтонными цепями. Результат, несомненно, впечатляющий. На выходе получилась модель 3 с клиренсом 80 сантиметров, которая сможет ездить практически по пересеченной местности. Кроме того, электромобиль оборудовали шеститонной передней лебедкой, на всякий случай. На случай, если кто-то из вас думал, что мотик из Бэтмена – это предел крутости, это то, что более ни одна другая модель не затмит на дороге, вот вам пища для размышлений. Я тут наткнулся на какой-то мотоцикл «Ягуар». Уникально в нем то, что Ягуар совершенно не мешает аэродинамике, и мотик топово передвигается, сохраняя высочайшую скорость. Также на нем удобно сидеть, хоть со стороны это таким вовсе и не кажется. В целом модель мне реально понравилась, тоже поставлю ей 10 Ягуаров из 10. А что вы думаете по этому транспорту? Жду ваш фидбэк в комментариях. Для любителей дрифта гений с золотыми руками соорудили специальный велик. Посмотрите, насколько он получился крутым.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 Но интерьер, конечно же, здесь тоже продуман. Никаких колхозных штучек. Только стильный необычный лук. Потрясная машинка. Если кто-то попросит показать самый удобный велосипед, я покажу этот. Первое. Электробайк имеет задний двигатель, мощность которого 750 ватт. Двигатель может разогнать этого зверя до 20 миль в час. Ну а заядлые спортсмены могут ездить и быстрее, крутя педали. У двигателя есть 5 режимов, отвечающие за количество помощи от него. Шины тоже бомба. Электробайк оснащен толстыми шинами, поэтому велосипед отлично подойдет для ухабистых грунтовых дорог. Максимальная скорость чудо-велосипеда – 28 миль в час. До такой скорости можно разогнаться примерно за 8 секунд. Классно же! Тормоза у электробайка гидравлические – 180 мм. В общем, отличное изобретение не менее отличных производителей. Таких сегодня достаточно много, поэтому идем дальше. Моноколесо – это классно. Мотоцикл моноколесо в разы лучше. Посмотрите на эту штуку. Красный, огненный, шикарный. Три прилагательных, точно описывающие это транспорт. Не знаю, для чего конкретно нужно было делать такой дизайн. Видимо, у кого-то на складе просто не оказалось двух одинаковых колес, и какой-нибудь гений предложил сделать так. Честно, я не сразу заметил, что здесь реально только одно полноценное колесо. Посмотрите, одно стоит, а второе, похоже, потеряли, а потому решили быстренько слепить что-нибудь интересное из подручных средств. Ну ладно, вообще-то неплохо, просто я бы доработал момент с безопасностью водителя. Можно было хоть какие-нибудь ручки у кресла организовать, а то как-то нехорошо. Каковы вообще шансы, что водитель доедет до нужной точки целом? Один из моих любимых вариантов проведения времени на море – это поездка на банане. Ну, на том, что на пляже, вы же поняли? который еще мягкий, погружается в воду и становится супер скользким. А ты пытаешься на нем удержаться, пока водитель носится вокруг и старается всех вас скинуть. И, судя по всему, не один я сильно люблю этот аттракцион. Кто-то вон даже машину «Банан» построил. Она точно так же круто выглядит. Ребята живут где-то там, где явно тепло, и вполне вероятно есть море. Может, это вообще такой маркетинговый ход, чтобы заманивать новых посетителей на свой аттракцион? В любом случае, «Банан» прикольный. Мест в нем много, ездит он как обычная машина. Короче, крутяк. Что лежит в основе велосипеда? Ну, думаю, ровно то же, что и лежит в основе машин, мотоциклов и так далее. Колеса. А что лежит в основе колес? Правильно, их округлая форма. Но эти ребята решили поменять правила игры прямо под самый корень и придумали велик на квадратных колесах. Как блин, они вообще до такого додумались? Я ума не приложу. Да даже более того, они не просто построили такой велик, но и сделали его рабочим. Безусловно, далеко проехать на нем не выйдет, как ни крути. Не просто так люди придумали круглые колеса. Но ради прикола я бы на таком прокатился. Это знаете, как бывает задание, где надо прокатиться на велике, который трудно управляется. На улицах такое раньше было. Вот вам новый вариант этого лохотрона. Сажайте людей на велик с квадратными колесами, и дай бог они два метра проедут. Это явно более необычно и трудно, чем то, что было раньше. Феррари F40 – среднемоторный двухдверный заднеприводный суперкар, имеющий кузов типа барлинетта. Производился Феррари с 1987 по 1992 год. Знаете, сколько в общей сложности было произведено таких авто? Порядка 1300. Кажется, что это очень мало, правда? Только вот вам интересный факт. Вообще, изначально разработчики думали выпустить всего 400 штук. Но ввиду большого ажиотажа, они проявили милосердие и создали лишний косарик. И вот эта реплика именно идеально передает всю редкость и дороговизну настоящей машины. Мне кажется, что я видел подобные проекты, как вот этот, только в огромных магазинах Лего, где выставлено все самое большое и самое крутое. Нет, ну правда же, машинка буквально огненная. Я куда ни взгляну, где не попытаюсь найти недочет, все идеально. Как только людям удается делать столь крутые реплики? А если кому-то не нравится гонять по прямой или ездить по гоночной трассе, я предлагаю обратить внимание на следующий дрифт-велик. Он заточен под то, чтобы человек, как вот этот парень на видео, делал весь упор вперед, наклонял себя в сторону и таким образом мог топово дрифтить. Скажу сразу, я бы такой велик себе не покупал. Слишком стремно вот так носом вперед кататься. Но для бесстрашных ребят он определенно зайдет. А что вы думаете по такому необычному проекту? Жду ваши комментарии под видео. Если вы только что удивленно раскрыли глаза и не понимаете, что же это такое, не переживайте, с вами все хорошо. Мотоцикл действительно выглядит необычно, поскольку работает на сжатом воздухе. Мотик Аэриум создал Кастомайзер Форсберг. Целых три года Питер работал над этим чудом, чтобы представить его свету на соревнованиях по изготовлению байков. Однако участникам нужно было представить такие мотоциклы, на которых можно ездить. Хитрый Питер решил приделать баллон со сжатым воздухом на спину водителю. На одном баллоне байк может ехать 3-5 минут. Мне нравится внешний вид этого байка, особенно части, покрытые золотым цветом. Благодаря этому оттенку байк получился а винтаж. В Норвегии создали интересный четырехколесный велосипед, но он больше напоминает мини-машину. Имя этому велосипеду – фрикар. В эту штуку могут уместиться один взрослый и один ребенок. Ездить на фрикар можно везде, где проедет велосипед электровелосипед закрытый а потому кататься на нем вы можете абсолютно в любую погоду кстати навес можно снять когда вам этого захочется а если на улице холодно то у вас есть возможность включить обогреватель фрикар как мы помним электровелосипед у него есть аккумулятор мощностью 877 ватт-часов с номинальной дальностью 50 80 километров все в нем круто но цена слегка пугает 6249 евро не знаю как вы но я бы поискал аналог побюджетнее а вот эти ребята приняли решение заострить внимание на внешнем виде мустанга, который они захотели сделать. Колеса у тачки тоже есть, но они больше декоративные. Никакого двигателя внутри тоже не было установлено. Но в любом случае, не знаю ни одного человека, который мог бы отказаться от подарка в виде такой реплики мустанга. Просто представьте на секундочку, что у вас эта машинка стояла бы в комнате. По-моему, это просто чумовое украшение. Как можно усложнить простую езду на велике? Кто-то скажет, что может сделать что-то с элементом езды, как на разных аттракционах-лохотронах, где нам предлагали проехать пару метров на неуправляемом велике. А можно пойти по более рациональному пути и придумать что-то подобное. Этот парень сделал велосипед, у которого есть сразу два руля. Насколько я понимаю, можно сесть любой стороной и поехать в любую сторону. Плюс ты всегда можешь помогать себе рулем сзади, для, так сказать, более точного управления. Хотя никакой точности лично я в этом не нахожу. По-моему, это чисто велик для тренировки. Для тренировки координации, но не более того. А что вы думаете на его счет? Оставьте фидбэк в комментариях под видео. Окей, очевидно, это велосипед для любителей чего-то необычного. Очень необычного. Штука специфичная, вот прям на любителя. Как минимум, выглядит забавно.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 Компактный транспорт наверняка захватит мир, но точно не пока здесь есть такой грузовик. Машина находится в Национальном автомобильном музее Эмиратов. Чтобы вы знали, в музее находится около 200 тачек. Посмотрите же, что у вас на экране. Просто невероятный оранжевый пикап. Гигант! Нет, гигантище! Там где-то есть кадр, где на его фоне стоит человек. В общем, реально гигантская тачка. Зуб даю. Не знаю, почему люди еще раньше не придумали подобный транспорт. Идея ведь реально лежала на поверхности, и в то же время являлась капец какой интересной. Вы только представьте, если где-нибудь в районе популярного парка давать на такой покататься. За деньги, разумеется. Да ты разбогатеешь за неделю, я вам говорю. Машина, встроенная в два огромных колеса. Все это может тебя перевернуть, но в то же время никак не покалечить. По-моему, сказочный аппарат. Настоящий доставщик счастья, что спокойно можно заметить на лицах водителей из видео.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 Верите в конец света? А в зомби-апокалипсис? Если да, то эта машина точно западет вам в душу. Просто посмотрите на это. Внутри особо ничего необычного, но снаружи просто бомба. В дизайне присутствует все, что относится к атрибутике апокалипсиса. Какие-то ножи, автоматы, имитация крови, красные кровавые надписи. Я не поддерживаю теорию о надвигающемся зомби-апокалипсисе, но реально сложилось впечатление, что эти ребята что-то знают. А это старенький Red Род. Кто-нибудь знает, что это такое? Что ж, давайте расскажу. Сознание большинства тюнинг – это нечто очень дорогое, очень роскошное и очень мощное. Проще говоря, нечто крайне недешевое и непрактичное. Но что делать, если душа требует кастомайзинга, а денег хватает только на банку Мовиля? Отказаться от Мовиля и дать машине стареть естественным образом. Получится Red Род. Автомобили, которые можно причислить к ретродам, начали появляться еще в 1950-х и собирали их из тысяч довоенных машин, доживавших свой век на многочисленных свалках. Сейчас ретродами называют два вида кастомайзинга, которые чем-то схожи, а чем-то диаметрально противоположны. Первая группа – это староверы, хранители духа старой школы. Те, кто считает, что ретроды – это правильные роды, которые изготавливаются владельцам на заднем дворе из подручных средств и при минимальном бюджете, часть которого уходит на пиво. Такие машины обычно эксплуатируются чуть ли не каждый день, поэтому обитают ретрограды в основном в Калифорнии, а также южных штатах Америки, там, где стабильно теплая погода. Вторая группа, которая тоже относит себя к ретродерам – представители новой школы. Они не считают, что ретроды должны быть бюджетными, доморощенными хот-родами. Для них ретроды – это антагонисты гламура, которые порой могут стоить даже больше, чем вылизанные хот-роды. И хотя для создания броского внешнего вида представители новой школы ретродинга берут бюджетные материалы, они также спокойно могут использовать бронзовое или золотое напыление, искусственным способом состаренные кузовные панели, что в ретродинге сторожилов недопустимо. У новой школы в ходу и сложные двигатели, изысканные материалы отделки салона и так далее. Как вы считаете, к какой группе относится машинка на видео? И что думаете о таком кастомайзинге? Окей, сегодня у нас была машина-ракета. Теперь пришло время посмотреть на машину-самолет. Представьте, что вы едете на своем автомобиле, глядите в зеркало заднего вида, а там... Это. Как вы отреагируете на это? Я бы реально испугался. Ну ладно, может не испугался бы, но удивился бы точно. Интересно, каким образом этот самолет еще не стопнули полицейские? Чудо? Наверное, да. А вообще мне невероятно нравится эта затея. Реально же нужно быть креативным, чтобы что-нибудь подобное сотворить. Честно даже представить не могу, каким образом они все это собирали потом. Жаль, не знаю имя этого героя в маске, а то бы точно разгласил и хорошенько похвалил. Ну, в общем, авторы вы молодцы. Пожелаем им удачи во всем и перейдем к следующему транспорту. «О, а вот это настоящий такой деревенский грузовик, знаете? Тот, где нет вообще ничего лишнего. Он выглядит до безумия просто, имеет шикарную грузоподъемность, а также, что мне понравилось больше всего, почти не издает звука во время езды. Мне кажется, что этот мужичок спокойно может пользоваться им вместо реальной машины. Ну а что, в пробках стоять не будешь, потребляет он энергии меньше, перевозить все тот же груз может. По-моему, отличная идея». Помню, в детстве я обожал кататься на велике, однако у нас он был лишь на даче. Вести велосипед в город – проблемная задачка, так как его фикс-ложишь, а в машину он не помещался. Вот и приходилось ждать выходных, чтобы погонять на велосипеде. Если вдруг у вас похожая проблема, то ловите лайфхак. Достаточно приобрести подобный велосипед, он складывается в сумку и не занимает больше места, чем обычный рюкзак.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 Это сделано для вашего комфорта на достаточно высоких скоростях. Максимальная скорость велика – 60 километров в час. А здесь у нас модифицированный «Шевроле Сильверадо». «Шевроле Сильверада это полноразмерный пикап, получивший большую известность после своего появления в фильме Квентина Тарантино «Убить Билла» в качестве знаменитого «Пусси Вегон». Еще вы могли его увидеть в клипе Леди Гаги» или в фильме «Саботаж» 2014 года. Так что история у машины интересная. Что же касаемо модифицированной версии, для своих-то размеров выглядит она бомбезно. Парни не поленились и даже оснастили ее подсветкой. Да и со скоростью и проходимостью все в полнейшем порядке. Ого! Мини-транспорт? Да, вы все правильно поняли. Это маленькая ламба. Ну, не сказал бы, что прям превосходит оригинал. Ощущение, что она была собрана из каких-то подручных материалов, но это чисто внешне. Если углубляться, смотреть, что же из себя представляет эта тачка, то реально впечатляюще. Под капотом не пусто, а есть какие-никакие провода. Кроме того, мне очень нравится салон. Он обид чем-то красным. Сомневаюсь, что это кожа, но достаточно похоже. Я бы оценил эту ламбу на 6 из 10. А вы? Пишите свое мнение в комментариях.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 Не знаю, как вы, но вот когда я катался на гидроциклах, у меня всегда была мысля, а что если добавить им колеса? Ну, чтобы они могли передвигаться и по земле тоже. Хотя бы не спеша, хотя бы спокойненько, но все же передвигаться. Ведь это явно лучше, чем вечно нуждаться в транспортировке на больших машинах. Авторы данного проекта подумали-подумали над этой идеей и решили, мы воплотим ее в жизнь. Только слегка иным образом. Сделаем гидроцикл, который просто выглядит как водный транспорт. На деле же он представляет собой что-то вроде мопеда или скутера. По крайней мере по мощности это творение походит именно на них. И вы знаете, получилось довольно стилево, особенно если рассекать на таком красавчике где-нибудь по солнечному и теплому городу среди лета. Ну кайф же не? А шалеть. Но у нас был мини-велосипед. Давайте теперь посмотрим на огромный. Да, вот это монстр, конечно. Кстати, он самодельный, но выглядит вполне стильно, я прокатился. Работа выполнена вполне себе аккуратно. Рама шикарнейшая просто, посмотрите на нее. Колеса толстые, значит на нем можно ездить практически где угодно. Ну классно же. А еще мне нравится, как там пришпандорили сумку на заднее колесо. Не знаю, насколько будет удобно так ездить, но выглядит очень даже ничего. Вам нравится? Делитесь мнением в комментариях. Кто-то в детстве ограничивается ледянкой, другие выходят за рамки простого и получают в подарок от взрослых электробайки и всякие снегоходы, а третий тип людей – самый избалованный и в каком-то смысле везучий, может ездить на такой вот шайтан-машине. Сказать честно, я даже боюсь предположить, как ее вообще построили. Больно уж она крупная, мощная и быстрая, проект сразу привлекает внимание своей дерзостью и крутостью на снегу. Так и хочется иметь возможность погонять на подобном транспорте лично.